Тебе ты бы радоваться, радоваться тебе бы смеяться, смеяться Простое ты счастье ты к тебе лицо, Все наладится, мы с этим справимся И будем вместе встречать весну. Тебе бы выспаться, тебе бы выстоять, С простой улыбки начать свой день. Тебе бы выгореть, а ты ведь искорка, Как можно дальше побудь в тепле. И поздней ночи, коснувшись взглядом, Едва заметно держась за руки, Я знаю точно, ты будешь рядом, ты будешь рядом, и боль отступит. Скажи мне тихо, со мной останься, Теперь я вряд ли могу уснуть. А ты мой ангел, ты улыбайся, Простое счастье тебе к лицу.